Да, Ахмадович, вот мне подсказывают, сейчас еще один вопрос к нам поступил, вообще свежий, но тоже провокационный, заранее извиняюсь. Первого русского я убил в 16 лет. Вот такое высказывание а, непосредственно выписывают а, вам. Вы такое говорили, Равдан поэт, Ахмадович? Поэтера. Ну, и, да, вопрос уже, да, по-моему, этому вопросу лет 15, да. 14 лет, да? 14 лет подсказывают, пресс-секретарь, да? 14 лет, да? Если я об этом говорил, да, ну, покажите мне, да, запись дайте, да, покажите. Это тогдашняя да, популярная такая была да, звезда, да, тоже вот, из либерального направления, да, одна уважаемая женщина. Да, она сказала, типа Кадыров может позволить себе в приемной козы, да, Дмитрий Николаевичу, говорит о таком. Да. Это ерунда. Я никогда не говорил, что я убивал, или я всегда говорил, я воевал против России. Я да, был на стороне Дудаева. Тогда был весь народ. Мы все думали, что мы получим независимость. Что... Почему мы думали? Ельцин, они заявили, объявили, берите суверенитет сколько хотите. Мы тоже думали, что да, получить суверенитет. Да. И оказывается это, да, подставили Ельцина, и это дело было, но, в рук, там, Кусинский, Ходорковский, вот этой компании, которые хотели развалить Российское Федер, государство, да, как так они развалили, да, Советский Союз, Поэтому я такого не говорил, И еще, задают вопросы, да, Кадыров был там, Против, почему сейчас стал с Россией. Я, я вам говорю, я всегда со своим народом. И, и, и у меня первая задача, чтобы эти провокаторы, продажные да, твари, да, не подставили мой народ, опять же не ввели в да, военное положение. Да. Для этого я буду все делать. Да. Я не позволю этого делать никогда. Да. И поэтому мы забираем их, показываем по телевизору. И заставляем говорить истинную правду, что они, откуда они все придумали, кто за ним стоит, don't. и я глубоко верю, что человек, у нас вот наступил священный месяц Рамадан, он всевышний видит, насколько я говорю правду, don't. сегодня, Аллах смотрит с милостью на нас, don't. с милосердием, поэтому don't. я не могу, я не могу говорит он неправду, поэтому эти люди да он ведут он да, заблуждение подающего поколения и старается расчленить нашу нашу государство российного. Вот они знают, что я сильная сторона да, что я за Россию готов да, воевать защищать нашу родину. Поэтому такой такие люди люди да граждане этим продажам шакалов не нужны, поэтому они вот чтобы от меня отвернулись граждане России, они сядут, стараются там вот эту ерунду нести. Я всегда был с народом и остаюсь быть чеченским народом. А выбор, который сделан на референдуме в 2003 году, что чеченская республика будет и народ хочет составить России, меня обязывает любить, защищать, беречь наше нашему государство, Россию. Я это делал, буду делать с удовольствием. Сказал, очень интересный комментарий, просто прислали сообщение. Казбек, Исмаилов, у меня очень сложный вопрос. Когда хоронили вашего отца, Ахмад Саджида Аладу, на могиле вы покрели, что продолжите его путь. Расскажите, знаю сложно об этом эпизоде, рассказывать, спустя 16 лет, вы считаете, что исполнили это Бархалдерия, действительно, да, оказывается, да он. Я об этом говорил. Я абсолютно этот момент, когда я увидел да, по, да, по телевизору, да, я тогда сам да, вспомнил об этом. Да, я не вспомнил, даже не помнил, да, я не помню, да. Я в таком состоянии был. Да, и я. И все мои ну, друзья, единомышленники, да, и члены команды нашего первого президента, да, знали, да, что в любое время может случиться все что угодно с любым из нас, да. поэтому на любой исход, да, Ахмат Хаджи Нас готовил. оказывается, он меня очень сильно подготовил, да. он всегда с собой меня брал и всегда я присутствовал. Большинство, да, он да, на совещаниях, встречах лично и без меня, если он где-то там бывал, он вечером, когда я ему куш отложил и чай наливал, он не рассказывал. Да. Я с Ахматхаджи, он да, закончил, он да, можно сказать много университетов, институтов, да, самые лучшие узы, которые существуют да, на практике. Да. Поэтому э, я оказывается в тот день сделал такое заявление можно сказать то он но я сейчас то он вот исходя из статистики населения если за 90 процентов нас поддерживают то он устраивает э, в нашу политику да он и все наши стороны то я считаю что те слова которые я сказал я оправдал то я считаю что Ахмат Хаджи кардыров гордится команда команда его которую он сформировал самые тяжелые годы то он. и я Буду делать все для того, чтобы мой народ, чеченский народ, жил в доме, счастлив в доме, без всяких проблем. Танзар а, да, Анатольевич, вас периодически обвиняют в том, что вы заставляете кого-то извиняться в разных регионах Чеченской республики. Действительно, что-то извиняйте. А, давай, пожалуйста. Извинения, такое, польза. Знаете, у тебя самый острый дон. Вот бывает сюжеты выпуски или прямые эфиры там постыд бывает. Ты больше знаешь, чем мы все тех людей, которые пишут неправду неправду вот, в в отношении чеченского народа республики и что и, и, и происходящего, да, внутри республики да. вот а, на самом деле он да, вот а, люди сейчас начали да, он вот, жить в интернете да, а, а некоторые начали думать на, да, не головой а пальцами вот далее вот люди да, просят Всевышнего прощения, чтобы избавили от нас, нас от всяких несгод, там болезни, да, а, а там пишут там смайлики, там, вот видели, когда вот, прямые эфиры бывают, у нас там смайлики пишут, там, дайте, разрешите мне жениться, я хочу жениться, найдите мне невесту, да, вот этот здравомыслящий человек не, не может такого, да, позволить себе, да? вот эти люди, которые сегодня, да, вот, вот пишут такие вещи, да, они на голову больные бывают. Они что-то сами дом придумывают дом, как маленький ребенок. И потом начинает верить этому дому. А мы ему вот, 100% дом. Фак Фактами доказываем, что это неправда. Дом. И когда он понимает, что он ввел сам первым себя в заблуждение, потом вводит других. Мы заставляем, не заставляем им, ему даем возможность, чтобы он извинился, чтобы не было фитнего дом от его слов от его там роликов там мы же насильно не делаем это мы с ним ведем приглашаем родственников вот, фактами да он вот, обоснованными до да, он доказываем, что он не прав и после этого до да, он вот, бывает мы же слышали вот когда вот был пожар там у нас в гранд-парке вот что-то да, не говорили там столько-то умерло там что это другое там на границе там да, чеченской когда был шум вот, «зарвали запраку», «зарвали школу», «зарвали школу Хафизов», «зарвали взорвали это «другой». Люди писали, как будто они сам, сами участвовали, это все видели. Вот чтобы не поддавались на провокации, чтобы у людей было понятие. вот Была женщина, которая аферистка, которой мы вели там много работы, чтобы показать, доказать людям, что есть такие люди, Дон. Да, они вводят вас в заблуждение, Дон. Да, и для этого мы все это делаем, для того, чтобы оскорблять. Если мы хотели бы оскорблять людей или да, в искаженном виде преподнести да, наших граждан, у нас есть очень много моментов, которые мы никому никогда не расскажем и не покажем. Да. Поэтому они глубоко ошибаются. Да. Допущенная ошиб ошибка чеченцам Это касается не одного его... Да одного человека, касается семьи, рода и народа, поэтому мы очень-очень трудно да, это делаем, да, для, для, в первую очередь для нас это вот, ну, решать, принять решение, решение такое очень трудно, но все-таки если мы не будем показывать этих афидистов, шизофреников, продажных людей, то мы не остановим это. То как и раньше, нас разделит он и салам алейкум, потом Начнутся те же да, разборки, которые да, были у нас до этого. Такой самый неудобный, вопрос. Не знаю. В общем, зачитываю. За что купил, за то и продаю. Почему дали звание академик и профессор Кадырову, если он даже на русском нормально говорить не может? Такой вопрос. Сын, тенда вы Ну, деньги. Ты же знаешь же что, что эти люди, да, которые об этом говорят, уже сколько лет, по-моему, 2000 с какого года, в каком году? Нет, не вручили мне этот почетный, да, как это называется, да? Не, не, не профессор, а дон. Почетный. почетный профессор. Да, как а, это почетный называется? Член. Почетный член. Как это называется, да? У тебя же есть? А да, да, у тебя было? А. Там, посмотри, там, да, принеси мне там да, В интернете было Сейчас я вам объясню, Дома Дома да, да, Твоя а. информация, сейчас Казах Хаделлайферия, у нас сейчас сорвется Давай Давай Казах Хаделлайферия Давай, дома. мы сейчас порвемся и давай Включимся, дома. И, и отвечу я на этот вопрос Через минуту сорвется Давай